Давайте полюбуемся обновлением женских часов Жак Леман коллекции 1.18.41. Эти часы были приобретены в далеком 2016 году и подверглись активной женской эксплуатации. В ходе совместного проживания на часах появились многочисленные потертости и царапины. Особенно это заметно на браслете, так как он больше всего имеет физическое, силовое, ударное воздействие с разнообразными твердыми предметами. Надо отдать должное компании Жак Леман за установку камней. Здесь они, кстати, Сваровские так как за длительный промежуток времени ни одного камня не было потеряно. Также приятный момент это стекло, на котором хоть и есть небольшие царапинки, повреждения, но они действительно незаметны глазу, поэтому даже не будем акцентироваться на этом. А сейчас минутку полюбуемся внешностью часов и тем, как мы попытались Поймать лучи света, активно отражающиеся на стекле, камнях и браслете. Ну и компенсировать отсутствие полноценного текста. Вот примерно сейчас можно поставить лайк, подписаться на канал, что там еще обычно говорят, а ну и оставить комментарий сколько бликов света вы увидели, и поедем менять элемент питания. Конечно же обновление часов, которые уже не первый год находятся в эксплуатации, должно начинаться именно с проверки и замены элемента питания. У часов не было хода, но так как мы уже проверили их и знаем, что проблема в элементе питания, я смело говорю, меняем элемент питания. Так, давайте покажите нам механизм поближе. Да, конечно, кварцевый механизм не отличается особенными изысками, шестеренками и всей той прелестью, которой знаменита механика, механические модели. Но, тем не менее, кто не видел и не знает, как выглядит кварцевый механизм, вот пожалуйста. Кстати, если вы досмотрели до этого места и до сих пор не поставили лайк и не подписались на канал, я настоятельно рекомендую это сделать. Ну а потому что как еще? Никак по-другому. И вот примерно на этом этапе к нам в голову пришла уникальная идея заменить а, старый потертый браслет на отличный кожаный ремешок. Да, сейчас а, пустите нам, пожалуйста, ход наших мыслей. Не стесняйтесь делиться в комментарии, какой цвет ремешка вам приглянулся больше. А мы же остановились на красном. Спасибо за просмотр!